Приветствую на канале Шарабара. Что-то за последнее время довольно много исторических роликов вышло, да? И меня внезапно осенило, что давно... Да-да, я нечто подобное говорю всякий раз, когда несколько видосов подряд нет какой-то конкретной тематики. Что поделать? Так вот, давно не было какого-то псевдотопа. Мы рассмотрели древнейшие города и самые дорогие вещества в мире. Сейчас мы в какой-то степени продолжим говорить об истории, но чуть с другой стороны. Самые жуткие природные катастрофы в истории Так же как и в предыдущие разы Здесь не будет никаких топов Не будет указано Десятое место, восьмое место Второе место И ничего подобного нет Скажу честно, точное количество эм, Мест, скажем так на момент записи мне на самом деле даже неизвестно. Примерно x дюжину. Как и прежде, пойдем от самого низшего к самому высшему. Учитывая, что мы говорим про катастрофы, то самое логичное это ориентироваться от количества жертв. Начинаем. Извержение вулкана Кальбуко, Чили.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 Землетрясение в Алеппо. Землетрясение магнитудой 8,5 балла произошло в несколько этапов близ города Алеппо, что находится в северной Сирии. Это случилось 11 октября 1138 года. Согласно упоминаниям дамасского летописца Ибн Аль-Каланиси, в результате этой катастрофы погибло порядка 230 тысяч человек. Таньшанское землетрясение.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 Индийский циклон. 16 ноября 1839 года 12-метровая волна, вызванная мощным штормом, полностью уничтожила крупный портовый город Каринга в штате Андрха-Прадеш, Индия. Тогда погибло более 300 тысяч человек. После катастрофы город так и не был восстановлен. Нынче же на его месте находится небольшой поселок с населением в 12,5 тысяч жителей, по данным на 2011 год. Наводнение в Кайфуне. Данное наводнение обрушилось в первую очередь на город Кайфынь. Он расположен на южном берегу реки Хуанхэ в китайской провинции Хэнань. В 1642 году город затопило водами Желтой реки, после того как армия династии Мин открыла дамбы, чтобы предотвратить наступление войск Ли Цзэчэна. Тогда от наводнения и последующего после него голода и чумы погибло порядка 350 тысяч человек.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 всего населения. Китайское землетрясение. Землетрясение магнитудой примерно 8 баллов произошло 23 января 1556 года в китайской провинции Шанси во времена правления династии Мин. От него пострадало более 97 округов. На площади 840 километров все было разрушено, а в некоторых районах погибло 60% населения. Всего китайское землетрясение унесло жизни приблизительно 800 тысяч человек. Это больше, чем любое другое землетрясение в истории человечества. Наводнение на реке Хуанхэ. Разрушительное наводнение произошло 28 сентября 1887 года в провинции Хэнань, Китай. Виной всему стали проливные дожди, шедшие здесь в течение многих дней. Из-за дождей уровень воды в реке Хуанхэ поднялся и разрушил дамбу недалеко от города Чжэньчжоу. Вода быстро распространялась по всей северной части Китая на территорию приблизительно в 130 тысяч квадратных километров, забрав при этом жизни около 900 тысяч человек и оставив без крова примерно 2 миллиона человек.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 Китая, Ян Цзы, Хуай Хэ и уже прекрасно нам известная Хуан Хэ, вышли из берегов, забрав жизни по разным данным от 145 тысяч до 4 миллионов человек. Также крупнейшее стихийное бедствие в истории вызвало эпидемии холеры и тифа, а еще привело к голоду, во время которого фиксировались случаи детоубийства и каннибализма. Вот и все. На сим позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!